Здравствуйте. Хотелось бы начать ролик с небольшого, но важного объявления. В связи со всей этой безумной свистопляской, которая происходит у нас в стране, у нас стало сильно меньше сил и сильно меньше времени. А комментариев, писем в личку и прочих писем стало сильно больше. Поэтому, если вдруг я не отвечаю на какое-то сообщение, это не значит, что я вас не люблю. Я вас обожаю. Ну, это значит, что письмо могло потеряться, забыться и отложено в какой-то долгий ящик. Если что-то действительно важное, не стесняйтесь написать еще раз, такая вот у нас сейчас ситуация. Ну и приступаем к разбору наших непростых политических событий. На прошлой неделе, как мне кажется, произошло чудо. Работники белорусских предприятий, тот самый хрестоматийный рабочий класс, о котором уже многие забыли и от которого не ждали ничего, внезапно сказал веское свое слово и заставил власти восстановить волну милицейского насилия. На наших улицах перестали взрываться светошумовые гранаты, на наших улицах перестали стрелять. Если вдруг меня слышат сейчас какие-то работники этих предприятий, я бы высказал глубочайшее уважение и респект. Я просто восхищен. Вы сделали практически невозможное. Вы заставили белорусские власти уступить и отступить. Как вы знаете, такое бывает очень-очень редко. А уж ребята в белых маечках, мальчики и девочки, должны просто хлопнуться вам в ноги и благодарить. Потому что заварили эту кашу они, а это изменение младенцев смогли остановить вы. Власть, естественно, от таких раскладов малость обалдела. Что неудивительно, поскольку именно люди с заводов, с заводов, которые ориентированный на корпорацию с Российской Федерацией, долгие годы считались опорой действующей власти, электоратом Лукашенко. И вот на тебе такой сюрприз. А оппозиция наша, малость, приободрилась. Она уже почувствовала дух Польши 80-го года, и, видимо, нафантазировала себе что-то вроде польской солидарности, активно пытается окучивать тему именно рабочего протеста. Мне кажется, что есть какая-то смешная шутка в том, что люди, которые годами рассказывали себе и другим о том, что... Пора закрыть эти неэффективные советские заводы, что это какие-то устаревшие монстры. Пускай они едут в гастарбайтеры или в Польшу клубнику собирать или куда хотят, а там надо сделать креативное пространство с парикмахерскими, кафешками, всякими смузи. И вот эти люди сейчас открыли для себя рабочий класс, пытаются его как-то оседлать и поскакать на нем к победе. Но пока что получается как-то не очень. И, собственно, я бы хотел подумать и поговорить. Как эта ситуация может развиваться, к чему это все может привести. Я бы сказал, что белорусская оппозиция не была бы белорусской оппозицией, если бы она эту протянутую руку помощи не попыталась сразу отхватить по локоти. Вот уже Светлана Тихановская формирует некий координационный совет по трансферу власти. Кажется, это называется так. По сути дела, речь идет о некой команде переговорщиков, которые должны набиться на переговоры с Лукашенко и попытаться как-то высыгонять власть из слабеющих рук действующего руководителя. Ну, по крайней мере, им кажется, что эти руки достаточно ослабели и можно попытаться. Кто есть в этом совете? Какие-то рок-музыканты, художники-писатели, пропагандисты рыночных реформ, профессиональные белорусы. Кто знаком с нашей политотой, знает, что в общем-то это такая тесно слежавшаяся, сросшаяся бочками тусовочка из начала 90-х еще, альтернативная элита, шляхта, так сказать, местная. То есть, в принципе, мы уже видим, кто в этой схеме должен таскать каштаны из огня, а кто по результату будет снимать сливки и выцыганивать, так сказать, власти с слабеющих рук. Сформировали какой-то национальный стачком. Требования и лозунги Сточкома, свобода митингов и манифестаций, отставка Лукашенко, власть Тихановской. Раньше была вся власть Советом, теперь вся власть Тихановской. По идее, можно было бы включить так, для приличия несколько каких-нибудь важных экономических требований. Отмена пенсионной реформы, например, чтобы не повышали пенсионный возраст. Чтобы там вернули в пенсионный стаж, время обучения в ВУЗе или среднем учебном заведении. Отмены контрактной системы, но нет, только исключительно власть Тихановской. И еще один прикол, который тронул меня до глубины души. Очередной какой-то остачком. законтачился с какими-то предпринимателями. Говорят, собрали уже несколько миллионов долларов на помощь как бы, рабочим, которые должны забастовать, если они забастуют. И теперь... Дети под проходными конючат, что бастуйте, рабочие, мы вам денег собрали. как бы. А поскольку почему-то забастовки не происходят, пред предзабастовочное состояние не переросло, массовые забастовки, начинаются какие-то уже странные обидки на этих рабочих, про то, что вы же все-таки совки какие-то, вот вам ваша работа дороже нашей свободы, вы там только за колбасу, и вот все вот это вот. Это выглядит тоже крайне странно. Не менее странно выглядит то, что Почему-то бизнесмены, которые проплачивают забастовку на МАЗе, не хотят организовать забастовку на своем предприятии. Почему-то они там не организуют профсоюз. Вот Организовали бы и потребовали ухода Лукашенко. Но нет. Они продолжают эксплуатировать своих работников, каких-нибудь там официантов или айтишников, не знаю. И эти деньги, которые недоплачены работникам, они как бы отправляют на попытку, так сказать, ну, не знаю, подкупить, не подкупить, как-то простимулировать рабочих государственного МАЗа, чтобы они, так сказать, напали на режим. Подчеркиваю, я понимаю нежелание многих иметь дело с действующим режимом после всего того, что было. Но эти люди, которые финансируют забастовку, они не хотят профсоюзов. Они не хотят экономических требований, они не хотят помогать рабочим. Они хотят просто валить режим. Откровенно говоря, нынешнюю политическую ситуацию я вижу себе примерно так. Белорусские рабочие не являются на данный момент каким-то таким консолидированным рабочим классом с общим мнением единым. Они являются частью белорусского общества, немножко даже расколотого где-то. И как бы все веяния, которые происходят в обществе, есть и у них на заводах. Разумеется, там есть сторонники Тихановские. Поскольку у нас очень плохо с социологией, и с выборами это плохо, как показывает практика, мы не знаем сколько мы знаем, что их, в общем-то, не так и мало. То есть на заводах есть какие-то люди, как и везде, которые сторонники Тихановской. Есть противники режима. И, судя по выступлениям, их тоже немало. Но мы должны понимать, что вот это чувство противника режима, оно может иметь совершенно разную степень накала. Можно быть таким противником режима, что как один умер в борьбе за это, а можно быть таким противником режима, который вот там посмеяться с дурака в телевизоре. И своими дикими, безумными действиями, по разгону, по этому всему насилию, с избиением заключенных, действующая наша власть, она смогла сделать практически невозможное. Она объединила все эти разные группы, там, от мягких противников и просто как бы ребят, которые с этого режима посмеются, до самых радикальных сторонников Тихановской, в общий такой протестный блок. Сформировался протестный консенсус, что сейчас все должны выйти и сказать свое веское слово. Что аполитичный... Рабочий, возможно, даже должен вступиться за своего коллегу фаната Тихановского, Должен вступиться за свою семью, которой страшно ходить по городу. И за чужую семью тоже. И как только основная проблема исчезла, как только градус полицейского насилия пошел на убыль, этот единый протестный блок закономерно начал распадаться. И многие люди, которые не были настолько заряженными фанатами Тихановского, говорят, что ай, постойте, ребята, Но ну, одно дело как бы вот против гранат, а другое дело за власть этой вашей красавицы. То есть за одну мы готовы даже и бастовать, а за другой пока нет. Впрочем, на месте ядерных фанатов Тихановской я бы пока не расстраивался. Впереди нас ждет еще один весьма занятный политический эксперимент. Мы все с глубочайшим интересом и с замиранием сердца ждем 1 сентября. День знаний, линейки... Школота и студентота собирается в свои коллективы, и тут может оказаться так, что в некоторых из этих коллективов, в каких-нибудь мажорных гимназиях, там, в РТИ, где программистов учат, их такие может оказаться 97% внутри их коллектива. Что они будут делать? Все замерли в ожидании. Увидим ли мы оккупацию вуза, какой-нибудь буржуйский аналог мая 1968 года? Еще более интересный вопрос, что будет делать власть, если они попробуют сделать это. Очень бы не хотелось, чтобы власть поступила, как в прошлый раз. Чтобы власть сформировала этот протестный консенсус снова. Не потому, что я против протестного консенсуса или за власть, а потому, что ну, кидать гранатами в детей – это будет полное совсем днище. Если вдруг меня слышат какие-то работники милиции... Или сторонники власти, или участники власти. Не делайте так, пожалуйста. Вам этого не простят. Ну и высказавшись, так сказать, о ситуации, напоследок я бы хотел еще раз обратиться к людям, к работникам предприятий, если вдруг они меня слышат, и предложить подумать над парой вопросов. Интересно. Во-первых, а почему наша оппозиция не призвать именно к политической забастовке, не выдвигая экономических требований. Почему именно власть Тихановской? Ведь ежу понятно, что сейчас, в данный сложный момент, когда власть немножко загнана в угол, любая абсолютно забастовка будет звучать как политическая. Попросите 10% прибавку к жалованию. Если половина страны попросит 10% прибавку к жалованию, них заводы станут, будет понятно, что в этот конкретный момент это выражение вотума недоверия к власти. Это будет точно такая же забастовка, как и с политическими требованиями, только легальная, потому что политические запрещены. И мне кажется, что они этого не делают, потому что они боятся. Тихановская, организаторы всего этого, вот, боятся экономических забастовок, потому что загнанная власть, которую загнали рабочие, может пойти на уступки. То есть директор не может добиться, директор предприятия не может добиться отставки Лукашенко. Но он может признать на своем предприятии нормальный, а не такой, как сейчас, профсоюз. Он может заключить нормальный коллективный договор. И если бы надавили, то, возможно, бы заключил. И центральная власть, возможно, пошла бы на повышение заработной платы, если бы столкнулась с такой ситуацией. Но этим людям, ядерным фанатам Тихановской и ее штабу, не нужны уступки. Им не нужны профсоюзы, им не нужно улучшение жизни рабочих. Им нужна власть. Только это. И второе, что я хотел сказать. Как говорил Маяковский, единица вздор, единица ноль. По одному каждый из нас, его никто не услышит. Но когда выходит БелАЗ, это по-настоящему мощно. Он возвышается над всем, как этот чертов БелАЗ. И даже белорусские власти вынуждены слушать его требования. Это такой опыт, очень важный опыт, который стоит запомнить и который пригодится еще не раз в нашей сложной меняющейся политической обстановке. Кто бы не победил, хотелось бы попросить вас об этом опыте не забывать. До новых встреч!